Мне сегодня сказали, что она больная просто в ней, ну, психически. Ага, психический раз болезнь. Да, да. Она лечилась долго, это уже у нее не первый раз. Она один раз упала, это второй же раз. То и отделалась как-то, что это ее там подлечили, это второй раз.